Ох, ох, ох. Итак, давайте начнем. Пообщаемся в режиме, так сказать, записи. А вопрос у меня такой интересный возник. Смотрите, вот буквально несколько дней назад я пообщался с человеком по поводу брака, по поводу брака между мужчиной и женщиной. Сейчас это нужно уточнять между кем и кем. В какое время мы живем, да? И значит, он такой идеи высказал, что вот смотри. Он говорит, Антон, вот смотри, вот когда прошла любовь, да, между мужчиной и женщиной, прошла любовь, должен ли мужчина или женщина оставаться в семье? Должен или нет? Или они могут уйти? И у нас разгорелась достаточно жаркая полемика по, по этому поводу в телеграм-канале, да, мы вот общались, и человек высказал такую идею, что, ну, раз любовь прошла, то зачем друг друга мучить? А зачем друг друга мучить, если все, как бы, ну, нету ничего, не осталось ничего, чувства прошли. И более того, чувства привязались к другому человеку. Давайте возьмем такую вот некий вот классическую историю, да, чтобы не прыгать с разных точек зрения, с, при, принимать, при, при, приводить пример, в пример разные примеры. Приведем такой пример. Есть мужчина, который прожил 10 лет в браке, да, у него есть, например, там один ребенок от жены, чувства прошли, все, секс уже не тот, и вот он, значит, приглянулся молодая СМС секретарша который недавно устроил на работу он же да и значит хочет уйти из семьи и вот на этом примере мне человек рассказывал и убеждал, что он может уйти, если он возьмет обязательства обеспечивать своего ребенка, да, ну или если ребенка не было, то в принципе он может уйти, потому что чувства прошли, как бы зачем друг друга мучить, зачем вот эта жертва никому непонятная. И я, собственно говоря, пытался ему донести свою точку зрения, говорил, что нет, ни при каких обстоятельствах мужчина из сами уходить не должен. Давайте сейчас подискутируем на эту тему. Было бы интересно узнать ваши комментарии. Напишите их, пожалуйста. Вот напиши их, что ты думаешь. Просто напиши, может или не может, должен или не должен. По пока, по поставь пока на паузу, да, а я тебе сейчас дам свою точку зрения, почему не должен. да, Ну, так будет интересно, по крайней мере, узнаешь, вот, смогу ли я своим аргументом убедить тебя в обратном или нет. Нажимай на паузу. Все. надеюсь, что ты написал, ну или как, по крайней мере, в голове у себя его составил. Посмотри, мой аргумент такой, мужчина, я считаю, так же, как и женщина, неважно, не имеет права уходить из семьи, особенно если у него есть ребенок, он должен со своим супругом прожить жизнь до конца, почему? Потому потому что у нас есть в нашей психике, да, есть такое понятие, как вера, верность и ответственность. Например, у животных, да, если мы себя будем сравнивать с животным миром, у кошечек, собачек, у них нет ни веры, ни верности, ни ответственности никакой. Значит, тут вот у меня во дворе живет собака, такая большая, черная, я даже знаю, то ли... То ли тибетская овчарка, то ли кавк... В общем, как это непонятно какая-то овчарка. И вот я за ней наблюдаю уже три года. И вот три года я смотрю, что почему-то на нашем во дворе почему-то почему много собак все время. Я не знаю, я как вот въехал в квартиру, на эту, да, 10 лет назад, примерно, у нас какие-то собаки там бегают. И вот эта собака, она часто мне попадается на глаза, ну, такой испорченный человек, как она занимается сексом, ну, если так можно сказать, да, с другими собачками и у нее уже много, много много щеночков и получается, что у этих собак, у них на самом деле проблем нету то есть вот эта собака, она с одной, с другой, с третьей она не создает семьи, она не берет ответственность никого-то эта женщина заботится о своем выводке а собачка там как бы сделала свои дела и побежала дальше и я ему приводил пример такой, что у человека который не берет на себя обязательства, не берет на себя ответственность жить со, своим, со своей второй половинкой до конца он очень сильно начинает похожим быть на эту собачку. То есть он настругал детей, да, позанимался сексом, побежал к другой, к третьей, к четвертой. И там самым он как бы вот институт брака и семьи полностью обесценивает. И получается, что у него некая такая знаешь, вот собачья свадьба. То есть вот он с одной, с другой, с третьей, с четвертой. У него дети растут, когда дети, собственно говоря, растут в неполных семьях. Да. Либо эти дети называют его потом дяди будут называть. То есть получается, что человек в этой степени, он проявляет себя в некой такой высшей степени безответственности. Вот сделал небольшую лиричку, такое отступление. Вот лично у меня, как только я слышу, что человек изменяет своей жене, ну либо жена начинает изменять мужу, у меня сразу же возникает два вывода. Первый вывод: я понимаю, что этот человек-предатель, он прям самый настоящий предатель. И второй вывод: что этому человеку нельзя доверять, с ним нельзя иметь никаких а, серьезных отношений, финансовых или каких-то деловых. Почему? Потому что он придает самого близкого своего человека, свою вторую половину. Он его придает, он ей изменяет. И, собственно говоря, если этот человек способен изменить и придать свою самую близкую половинку, да, в свою вторую половинку, то меня он кинет вообще даже вот просто на раз, даже глазами не моргнет. Поэтому лично мое отношение, как только я слышу, что человек изменяет своей жене, и более того, он даже не сожалеет об этом. Всякие ситуации бывают, действительно разные бывают. Но если человек об этом даже не сожалеет, то мне это очень вызывает настороженность. То есть к такому человеку я как бы приятель, знакомый, да, но что-то, какие-то дела иметь, не дай бог, еще финансовые, думаю, не не упаси бог. И возвращаемся теперь к нашей теме. Почему я считаю, что это в высшей степени безответственно? Потому что человек здесь и начинает уподобляться животному. То есть ему сегодня понравилось одним, завтра с другим, завтра с третьим. То есть просто проблема наша в том, что наши чувства, они по природе не, у... не насытны. Мы не можем их насытить. А насытить, пытаться насытить чувства это все равно, что кидать дрова в огонь. То есть представляешь, что ты поджег огонь, да, вот может быть такой же яркий, как лампочка, и пытаешься туда бросать дрова. Бросил одно полено, второе, третье полено. Что произойдет? огонь все будет больше и больше разгораться и собственно говоря когда у тебя ты живешь с женой в семье э, и это ваша вся ваша весь как говорится основа вашего союза является просто вот э, секс вас связывает секс и вас связывает просто чувство это очень долговечный союз, потому что чувства, они очень изменчивы. Сегодня мне нравится одно, завтра другое. Также, также природа чувств, она заключается в том, что им, они постоянно присыщаются одним и тем же. То есть, если тебя каждый день кормить одной и той же кашей, ты через несколько времени... Очень короткое время эту кашу возненавидишь точно так же если ты живешь с одной женщиной и все что тебе нужно от него от нее это секс ну либо от женщины да если она все что не нужно от мужчины ее это секс то и, и внешняя красота вот это вот это тело нужно нужно наслаждение телом то тело имеет очень поганую особенность оно стареет болеет и потом умирает и собственно говоря когда ты живешь с женщиной а, которой ты привлекся ею красотой вас связала сила секса то очень скоро обычно 5-7 лет 7 лет вот все психологи ну, в том числе я пушку с психологом говорю что максимум 7 лет через 7 лет ты это тело своей второй половинки уже не сможешь вот так вот воспринимать так же как и при в момент знакомства оно уже не то оно уже тебе э, приприелось хочется чего-то другого и поскольку у тебя нету неверности неверы ты не способен следовать своей ответственности то получается что как только у тебя здесь чувства охладили ты побежал к другой женщине сделал ей ребенка создал семью потом какое-то время прошло Чувство опять охладели, хочется опять что-то. И ты побежал опять к третьей, ты начинаешь к третьей бегать. Но проблема в том, что у женщин, так же как и у мужчин, там внизу все сделано одинаково. Вот точно все одинаково все эти наслаждения они одинаковые никакого качественного наслаждения ты не поймешь ты не ну как бы не почувствуешь нету такого знаешь что ты все время ел гречку а тут тебе бах и дали манго с апельсинами елки -палки, это елки-палки разная еда нет это как гречка в профиль гречка в фас а та же самая гречка будет и поэтому это получается некое подобие собачьей свадьбы, как вот эта собачка которая то с одной сучкой там трахается под деревом да, никого не стесняясь, то с другой то с третьей, то с четвертой, и так получается у тебя вся жизнь она такая прошла вот в этих вот вы вот, знаешь как говорится нигде тебе в старости ты и кружку кружку с воды то не будет а, не будет не будет того кто может тебе подать поэтому здесь можно долго на самом деле рассуждать долго рассуждать уже время много я должен уже уйти решил так сказать видео написать он уже все звонят говорят когда ты к нам приедешь а я здесь ролик решил записать я там ждут поэтому важно твое мнение напиши пожалуйста в комментариях да вот что ты думаешь по этому поводу более того если например ты женщина да обычно такой контент смотрит женщины, и у тебя есть проблемы с тем что муж может уйти из семьи да, или если ты мужчина и тоже есть некие такие тенденции к разрушению семьи записывайся пожалуйста к мне на консультацию да или просто звони пообщаемся как бы пиши в телеграме буду стараться тебе помочь как то вот отговорить от таких необдуманных поступков и все-таки буду пропагандировать такие традиционные наши ценности семейные. Все, был экспресс такой блок, без сценария, без всего, без подготовки, сразу мысли из головы, что называется, о наболевшем. Все, увидимся.